Эх… Надо бы ролик заснять. На Evolve RP03. IP промокод в описании. Да что-то идеи нету. Эх. О! А позвоню-ка я своему лучшему другу. Может быть, он мне что-нибудь посоветует? Алло, привет, Таймер! Да пошел ты нахуй! Слушай, дружище, я тут хотел ролик заснять, но идеи нету. Может быть, что-нибудь посоветуешь? Я не буду подсказывать тебе сделать трек из звуков GTA и не меняй свое интро убогое. Э Христос воскрес! Пошел нахуй. Ну хорошо. This you you